И всем привет, с вами Паванда. Сегодня мы играем в симулятор четпака. Это уже где-то 8, 7, часа, или какая. Потому что я вылаживаю сразу же тремя сериями. Ну, теперь, только сегодня. Одна серия 10 минут. Я уже сегодня где-то 6, 1 час потратил, чтобы снять видео. Ну, 6 видео. Как-то быстро проходит время. Очень. Там еще подписать надо. Так, продаю. О! Можно купить питомца. Ну, я взял такую музыку, которую можно использовать в Ютубе. Так, это Рейр. Это лучше, ходе, это. Да, лучше. И дальше у нас вроде был. Этот как этот, пигвин или кто? Так, можно вот так полететь? Оп, полетел. А, э, я же там поземлился. Почему, почему я.. там появился? А, вот это а не пигвина. Я подумал, пигвина надо было. Ладно, так. Это убираю на пигг... ой, на льва. О! Смотрите, какая банда. А сколько это будет длиться в фрейме? А, как раз до конца моего видео. Ну, почти как раз. 14 минут. Простите, если я буду молчать, потому что я, я опять же говорю то, что я, я не делал, на, на, чтобы написать. Я просто на в воздухе все это говорю. Ну, как в воздухе, есть, это есть поговорка такая. То, что в уме я придумываю слова и сразу же их говорю. Подачу файл просто. Так вот так делаем, потом так, потом так, потом так. Продаем. И покупаем э, этого питомца. Давайте. Пчела. Эпик Ну Эй, льва я упал Э А я не понял Так, эпик 3,3 Это 1,8 Но вот это Я уже делал Это значит У. вот это надо вот так поменять И это так надеть Льва О. А, -а, -а. а где этот он ходил вроде... а вот этот он был на первом месте второй часть ну, втор... в 17 серии или какой там выше сна 6... выше стоимость 7 что начал заикать типа мне понравилась больше всего первая музыка чем вторая третья и какая-то еще вот это ну я пок буду покупать теперь jetpack чтобы получить и эти и эти, ну это уже быстро, потому что я уже быстро так получаю по двадцатке. видно то, что там что-то по типа, монтаже сделали что-то такую музыку. И в реальной на такую же мушку делали. А, я не знаю, я не разбираюсь в мушку. Это мне не нравится. На ночь. Ой. Вот, мушка для ИПД. Ну, это... О! Видели клип «Печенька с желудями»? Кабаны добрые. Кстати, что это вот это? Мар? Это значит карта? А, -а, а. О. Смотрите, какая самая последняя. Вау. Это какая? Вау. Я был, когда закончил где-то на этой, на этой я я закончил. Опять говорю то, что. Простите, что я молчу. Потому что мне нечего говорить. Я не знаю, что говорить. Вау, какой рассвет. Ну, типа рассвета. Солнце. О, фиксай. Фикс. Фиксплей. А, фиксай это не тот. Фиксплей это. Фиксплей сделал музыку про штаны. Если что, то типа не реклама. Это я просто включу мозг, любу, чтобы было не скучно писать, говорить и играть. Сколько там времени осталось? А, где-то 3 минуты. Есть 2 минуты просто. Там сколько то было? А, ну да, 2 минуты осталось снимать. Ну, как раз куплю новый чип а уже все, конец этой музыки. Будем искать новую так, для монтажа. Мне не нужны для монтажа. Ну давайте опять, это же, которое в начале было. Вот музыка для YouTube. Все, я покупаю джетпак. Все, у меня четвертый джетпак. Накапливаю 320. А кто-то уже полетел, но он не подумал, то, что ему надо эти еще получить. У меня единственного, ну почти единственного, чет четвертый джетпак. У этого восьмой. Ту -ту -ту -ту. Так, надо понять, где там облако. Ну, давайте на это облако попробуем. Давай. Оп. И Никак. Ну, дальше куда? М да туда, мне кажется, я не долечу. Оп, до сюда. Оп, дальше. Вот так так лучше потихонечку Чему упасть в самый низ вот о чем я и говорил решил резко начать и начал с, с откуда я и начинал давайте собираем собираем